сдайтесь чему-то высшему превосходящему вас обо богу любви сам миф о том что существует бог любви красив и выражает это глубокое понимание Когда влюбленные сдаются богу любви они остаются независимыми а когда вы независимы это красиво иначе вы становитесь только теми и тенью становится партнер. Если партнер становится тенью, вы тут же начинаете терять интерес, кто сможет любить тень. Если тенью становитесь вы, партнер начинает терять интерес к вам. Мы хотим любить реальных людей, но тени. Не обязательно становиться тенью, вы остаетесь собой, Партнер остается собой. Более того, сдаваясь Богу любви, вы впервые становитесь подлинными. И вы никогда не были так подлинны, как теперь, когда стали подлинными впервые. Два подлинных существа могут любить и любить глубоко. И тогда ничего не нужно сдерживать или прятать. Позвольте мне подчеркнуть эту идею. Когда вы сдаетесь Богу любви, не так важно, остается с вами партнер или вас покидает. Остаетесь вы с партнером или его покидаете. Важно только одно, чтобы сохранялась любовь. Вы сдаетесь власти любви, не власти партнера. И главное, никогда не предавать любовь. Меняется любимая Любовь может оставаться прежней. С этим пониманием исчезает всякий страх.